Аку! Как вы уже поняли в этом видео будет куча всего. Я специально позвонила, чтобы ты меня с днем рождения поставила. А нота? Это девочка? Ой, там где? Да. Ты что напугалась корову-то? Привет! Это видео посвящено моим воспоминаниям, как я справила свой юбилей 25 лет. Начнем с того, что почти все в этот день было не спланировано, кроме поездки в кабардинку. Где находится кабардинка? Да здесь. Не Утром я приготовила нам с Сашей обед в дорогу, дорога была не длинной, она длилась всего полтора часа, но я сразу знала, что будем проезжать много красивых зеленых мест и поэтому сразу запланировала остановиться возле одного из них и поесть. Значит, мы приехали на набережную в Кабардинку и сразу побежали снимать видосики на память в разных красивых локациях. А их там немало. Пауза Кстати, несмотря на то, что погода была так себе, пасмурный ветер, народ гулял охотно. Проходи. Ворота. Но для кого-то может показаться это, знаете, скучным, неинтересным. Но для меня в тот момент это было очень интересно и очень весело, потому что я чувствовала себя на все 15 лет. А мы много фоткались, фоткались. И еще мы фоткались. Нет, сбоку меня снимай, куда ты пошел? Сюда встань. Я думаю, туда пойдет. Ну зачем ты прыгаешь? Вот так вот давай. Вот так вот, соль кстати я вам могу сказать что если вы вдруг рассматриваете место куда бы поехать на море в россии ну например если это не будет сочи то посоветую вам сто процентов кабардинку или же геленджик потому что согласиться с тем что здесь мило ну невозможно смотрите сами потом меня поздравляли с днем варенья так тепло. Я специально позвонила, чтобы ты меня с днем рождения поздравила. Я говорю, специально позвонила, чтобы ты меня поздравила. Видно? Да. Нет. Нет? Ну, холодно, да. Сегодня холодно, что-то. Это у него огурец, это типа турист. Да, это ты. Вот сейчас внимательно послушайте звуки на фоне. Как вы думаете, что это? Лягушки, квакушки, квак Кстати, покажу вам еще, как развлекаются дети, живущие в кабардинке. Очень рисковые у них занятия, я вам скажу. Смотрите. Корабль? Нет. К сожалению, день рождения. Только раз в году. Ну, тут же кадры должны быть разнообразны, что мы, например, приехали покушать. Ну, типа, покушали потом. Надо тут сама свое действие. Ты же блогер. Кто мне педали. Я в душнюк, да? А, я бы сневой один дал, да? Ладно, <связывающий> ну, да, не Что коровы. Настаточь. Да, видишь, они чипированные. Не Ой, что-то я очкую. <связывающий> а, это не Ой. Да, это тоже корова. -а, выехать, вот мы приехали раньше. Мы здесь подождем, просто непонятно, куда машину поставить. Ну, нам в геолокации там написано телефон администратора, позвонить. У нас, на уже лично с этим сорректируют, опоздать машину. Ага, все, ладно. Спасибо. Да. Блин, о чем мы вот так говорим? Да. Приколдес. Они кнопку, да, нажимают? Я думал, эти ворота типа кто-то откроет, оно автоматическое. Технология. Да. Я тоже думал, что кто-то просто вертик. Рабочий вертик. Вертик. Но там деревянная сидушка ну откуда тут вертолет площадки нифига на мускулистые А обнязьми сейчас будет сцена как я первый раз села на лошадь смотрим Он она дёргается. ну да она живая так вот смотрите опустите полот чуть-чуть а и ногами по бокам вот так и чуть-чуть и команда ну или пошла ну Давай, ногами чуть-чуть ее стукнуть. А, ее стукнуть надо? Чуть-чуть, да. Марта, ногами чуть-чуть ее стукнуть. Давай. Пошла. Марта, пошла. Я боюсь ее стукать так. Ладно, я сам. Все, повод держим. Сейчас а я парню. А можно погладить ее? Конечно, нужно. Ей нравится. Спустя 15 минут катания разрешили с нее слезть. Харясь. Ливайся. Паниковский вид такой на панике. Я вообще-то в стрессе. Ой, пьет моя вышка. Пей, пей, Марта. Сейчас поедем обратно. Пей, ребеночек. Ребеночек маленький. Да, да. Может ты на камеру Сейчас. Он же Собака? Да, он охотит. Он любую себя ждет. Ну-ка. Где лягушка? Ищи. Плавает. Ой, эти батюшки. Мальчик. Лягушек ищет потерял. Маленький. Марта. Это. Как твое его звать? Я не знаю. Нет, как-то. Как-то нет, как не, Как его еще раз звать? А, Нота, это девочка? Это девочка, звено такой. А я, я думал, она идет просто за, запрыгнуть на вот эту лошадь. Думаю, идет так это прям постоянно. А нет, убедился. Я тоже думала, что это мальчик. Ну она мускулистая такая, да? А понька вообще? Понька, понька. Это же ребенок, не понька. Поня? А кто? Это же ребенок. А какая разница? Ну же ребенок это маленький, маленькая лошадь. А пони это вообще другая порода лошадей. Маленькая. Да? Я да. думал, это маленькая лошадь. Это и есть пони? Нет, это же ребенок. Это что было? Чего там кто вылез? Я за я что-то. Она вылезла и залезла обратно. А и... что это было? И... Мышь. Белка какая? Подернула кругом, они вот и пришли по базе. Как страшно! Я как будто бы я еще так думаю, мышь проумирала. Как будто бы. А, она... а ну вот а она, она, она все задерстнула я не могу показать вам поход в ресторан, чем мы отметили мою даре. Еды было немало, пили мы маленько, чек. Это, кстати, не неплохой тортик. Даже лучше, чем я ждал. Да, он вроде ну, говорил, что другой будет, но. Это такой сюрприз. М -м, прикольнее. Это еще есть. Не-не-не. смазать. Что-то у тебя лицо покраснело после вина. Так оно было красное, потому что я такой рад. Это была только первая часть моего день рождения. Это культурная программа. Это только первая половина дня, так сказать. Вторая половина дня и окончание этого день рождения намного активнее. В следующем видео увидите продолжение. Продолжение 18+, можно сказать. Все будет.